Добрый день, друзья, коллеги. Всех поздравляю, все славно поработали в этом месяце и уже закладываем фундамент на следующий месяц. И сегодня мы с вами разберем такую очень интересную тему. Сейчас я ну, подключим слайды, мы сегодня будем с вами со слайдами работать и разберем одно из возражений. Я думаю, что у многих оно часто встречается, такое как «У меня уже есть карта с кэшбэком» мне достаточно и возникает а, такой а, вопрос то есть и а, какая например у вас карта а, бывает такое я думаю что бывает но ну, давайте разбирать сколько а, получается у вас за месяц а, ну, приход у вас с карты лови кэшбэк то есть в конце месяца и а, что мы как обычно слышим в ответ то есть человек либо не считает, то есть он вообще не знает, сколько он получает кэшбэк, потому что он думает, что он молодец. Мы дальше сейчас разберем. Но а, мне вот даже, знаете, как, что отвечают? Я зарабатываю а, вот с замечательной картой а, а, кэшбэк. Не буду говорить, какая. А, ну, разная у каждого. То есть тысячи рублей с ЖКК. Думаю, как классно. Человек идет оплачивать. А, ЖКХ, и у него аж тысячу целую на экономию. Мне стало интересно, это вот где а, такая вот есть карта лояльности, с каким кэшбэком, и я а, проштудировала несколько банков, не буду говорить какие, и вот а, что я а, получила, и мне стало вот интересно, и посмотрите, что получилось. Дебетовая карта с кэшбэком, вот что предлагают, вернее, банки. Вот один из известных банков предлагает нам следующее. Дебетовая карта с кэшбэком до 30%. Получайте 7% годовых на остаток по счету дебетовой карты. То есть это именно кэшбэк. Бесплатное обслуживание дебетовой карты. Кэшбэк 1% за любые покупки от 100 рублей. Другие категории с повышенным кэшбэком от 2 до 15% каждый месяц, они меняются. Например, в этом месяце вы выбрали такси, рестораны, спорт и развлечения, в следующем 1% на все покупки, то есть аптека, одежда и транспорт. То есть вы выбираете, то есть если вот вы будете пользоваться именно вот, той карты, которая активно предлагает один из банков. И а, предложения такие как бы заманчивые. То есть кэшбэк 1% за любые покупки от 100 рублей. Круто. Я думаю, что сейчас вы будете как бы сравнивать а, с тем, что же у нас. И что происходит а, на самом деле? Человек, спасибо. Вот а, человек, видя такое замечательное предложение. То есть карта с кэшбэком до 30%, со 100 рублей 1%. И можно посмотреть, ну, включить следующий слайд, и что получается. Сейчас будет такая интересная картинка, все думают, что круто по волшебству, да, на пути к своей мечте, а подключу я эту карту и буду получать 1% со 100 рублей. Но ну, то есть не разбираются люди, то есть услышали громкие предложения и все, то есть они счастливы. И что на самом деле получается, как правило, то есть когда, можно следующий тоже слайд включать, что получается? А давайте мы сейчас с вами посмотрим, что получается на самом деле. Тоже следующий слайд. Что получает человек, который подает заявку в банк, соответственно, онлайн, он может не ездить в банк, подает заявку, то есть скачивает приложение и ему в течение там, нескольких дней банк а, либо привозит, либо присылает по почте а, пластиковую карту. А, ну, то есть ему приходится ждать. То есть сравнивая, например, вот с нами, да, я думаю, что каждый понимает, что у нас это все делается в несколько секунд, и мы получаем карту тут же, и можем пополнить ее, и уже сразу же начать совершать покупки. То есть мы не ждем. А, дальше. Раз в месяц может воспользоваться повышенным кэшбэком, от 2 до 15%, то есть в выбранной категории. Давайте опять посмотрим на наш. Мы имеем полное право не раз в месяц, а хоть каждый день, хоть 150 раз на дню совершать покупки у партнеров и получать повышенный кэшбэк. Да? Да, на самом деле так и есть. Кто согласен, можете прямо написать «да», потому что это действительно так. Мы выбираем любого партнера, который есть, и получаем повышенный кэшбэк. Только не от 2 до 15%, а от 2 до 30%, что нам ну, предложа, предлагает а, партнер. А у нас партнеров а, становится с каждым днем все больше и больше. И как только вот сейчас подключит то, что я говорил Ислам, да, то, соответственно, а, наши партнеры будут стремительно развиваться. И Дальше, что опять-таки типа они получают? Это бесплатное обслуживание, ну, наверное, годовое. Мы тоже получаем бесплатное обслуживание годовое. У нас бесплатный смс-банкинг, мы не платим за смс-оповещение. Еще очень много всевозможных привилегий. Далее, ежемесячно получается до 7% годовых на остаток. Круто! Но у меня есть всегда вопрос. Скажите, а у вас остается остаток? денежных средств на карте с кэшбэком. Как правило, ну, возможно, остается у кого-то, может быть, тысяча, может быть, две, может быть, пять. То есть это в зависимости от вашего достатка, от вашего бюджета. То есть и вот здесь вот человек, конечно же, вот с этими благами, он говорит: о, круто, я экономлю. Но что получается на деле? И следующий слайд. Давайте вот уже теперь в цифрах. То есть 1% с каждых потраченных 100 рублей. Сколько это будет? 1 рубль. И а, предлагает банк тратить а, ежемесячно на привычные покупки в ограниченных тоже категориях, а, чтобы получать кэшбэк. 10 тысяч рублей равно 100 рублей. Ну, нормально. Дальше. Раз в месяц он может воспользоваться повышенным кэшбэком от 2 до 15%. А может и не воспользоваться. Я здесь не стала ставить никакую сумму. Дальше. Бесплатное обслуживание. Круто. Но на самом деле, смотрите, что получается. Если хранить от 50 тысяч рублей на карте, в других случаях списывается 99 рублей в месяц. И здесь я поставила минус 99 рублей из того, что человек как бы а, заработает или сэкономит. Смотрите дальше. Оповещение обо всех денежных операциях 59 рублей в месяц. Здесь тоже поставим минус 59 рублей. И про остаток на карте мы уже с вами говорили. Давайте посмотрим, что же на самом деле человек сэкономит. То есть если он а, регулярно, совершает покупки в месяц на 10 тысяч рублей, то он ну, практически не зарабатывает ничего. То есть 100 рублей, минус 99 остается рубль и минус 59 рублей в месяц. Ну, получается минусовой как бы баланс. Но люди же не тратят 10 тысяч рублей, а, как правило, они тратят больше. Ну, давайте посмотрим, если человек потратил 20 тысяч рублей, что он заработает, да? 20 тысяч рублей – это 200 рублей. 200 рублей минус 99 и минус 59 рублей. Я думаю, что каждый сейчас понимает, сколько а, человек экономит, как он считает. И здесь вот я как бы с человеком… Не обязательно ему это рассказывать, все отрабатывать. Это я сейчас рассказываю для партнеров, для коллег. И а, я предлагаю Человеку вот посмотреть, смотри, ты тратишь по своей замечательной карте 10 тысяч рублей и зарабатываешь, мы уже посчитали с вами сколько. Я точно так же, как и ты, в прошлом месяце потратила 10 тысяч рублей и заработала, не сэкономила, а именно заработала 2500 рублей. Есть разница? Мы тратим с тобой одинаково, то есть по 10 тысяч рублей в месяц. И посмотри, сколько зарабатываешь ты, как ты считаешь, экономишь, и сколько зарабатываю я. Если тебе интересно, то могу рассказать я сама. Или приходи на ближайшую презентацию, которая проводит компания. И здесь уже человек узнает ну, более подробно, более развернуто. Но я всегда, как правило, то есть даю ссылку. Человек может скачать приложение. То есть, ну, когда показываешь вот эту вот цифру, возражения все как бы отходят, на самом деле. Вот мы сегодня с вами отработали одно из возражений. Я думаю, что вам будет а, полезно. И, в принципе, как бы вот на сегодня все. И еще хочу дополнить. А, вы знаете, меня еще всегда спрашивают, ну, кто более-менее продвинутый, да, вот в этих а, картах других банков, а с чего идет доход, да, кэшбэк. То есть, с чего, вернее, не идет. Вы знаете, я посмотрела тоже, с чего не идет доход, не доход, а кэшбэк. Там огромный перечень а, всевозможных кодов, то есть а, точно не входят то есть, а, переводы, а, авиабилеты, а, не входят, там очень много всего. То есть интересно, если сами откройте а, любой а, банк, любую дебетовую карту и условия, то есть именно дебетовая карта с кэшбэком. И там список гораздо-гораздо больше, чем а, у нас, и плюс у них не идет а, кэшбэк за а, ЖКХ. Почему человек вот, мне сказал, что я экономлю целую тысячу, когда плачу за квартиру, то для меня остается до сих пор эта загадка. Я с ней ну, намерена как бы пообщаться. Как я зарабатываю? У нас вообще на самом деле замечательный проект. Я создаю свой пассивный доход. Как я его создаю? Я трачу на привычные траты 10 тысяч рублей ежемесячно. Это условия от компании. И, соответственно, приглашаю людей. И уже кэшбэк я зарабатываю не за свои, о, вернее, не зарабатываю, а получаю не за свои личные траты, а именно э, за траты э, партнеров, за траты людей, которых я приглашаю. То есть за первую линию я получаю э, 20% за рефералов, э, со второй, с третьей и с четвертой линии 10% и, соответственно, транзакционный кэшбэк практически за большой перечень э, трат 0,5%. И, соответственно, с партнеров, которые у нас бизнесы стоят на платформе, я зарабатываю лично, если трачу, от ну, 2 до 30%. То есть это все как бы у нас есть. Если вы немножечко ну, не понимаете, обязательно приходите на ближайшую презентацию от компании. То есть узнайте у своего наставника, который вас пригласил, и разбирайтесь. Маркетинг-план довольно-таки у нас изобильный, там очень много всего. И самое главное то, что это действительно заработок, а не экономия, потому что за все наши действия нам платит а, банк.